Здравствуйте, друзья! Начинаем передачу с Узбекистана. У нас в гостях доктор натуропатии Островский, который сделал очень много роликов и имеет большую популярность. Мы вместе будем дискуссировать о том, в настоящее время значит, одна половина больных людей боится есть жирное. У них откладывается холестерол, и поэтому они пьют таблетки от холестерола, но болезнь не проходит. Другая группа людей, которые едят очень много жира и плова, и вот этого масла растительного, и у них сосуды все чистые. Ну, например, доктор Волок. Доктор Волок, он был и ветеринарный врач, и медикал-доктор, и врач-натуропат. Я его прозвал генералом. И мы часто с ним встречались на медицинских конференциях. И он часто давал таким маразматикам, старикам, которые еле ходили. И вот он давал им питание, связанное с большим количеством холестерола. 20-25 яиц. И какой результат, что вскоре доктор, значит, он группу многим, 50-60 человек испытывал, и большинство людей, которые жаивались, нет энергии, плохой сон, головные боли, импотенция, вдруг стали убегать, и они хотели насиловать молодых девушек. Это его разговор. Это его... Он откровенно говорит. Но спрашивается теперь, почему одним людям холестерол полезен, а другим людям холестерол вреден? Хороший вопрос. У вас вот сердечно-сосудистая системы и так далее, это же все связано с сосудами, потому что болезни сердца, болезни мозга, болезни легких, болезни, сексуальных нарушений. Это все же связано. Почему? Потому что если сосуды заблокированы, то тогда получается сотни, сотни и тысячи заболеваний. Вот теперь поговорим, почему именно холестерол становится вреден. А теперь мы обратимся к к другим американским ученым, которые сделали интересные эксперименты, они подняли все растительные масла. И чтобы вы знали, что во всех растительных маслах, мало того, там все прохимичено, значит, в растительных маслах там происходит такая технологическая значит, диверсия как нанотехнологии. Вот э, там получается, все растительные, Hydrogenization. Если вы возьмете бутылку, там написано Hydrogenization. Что такое? Это есть такая технология, нанотехнология, где разрушаются атомы и молекулы питательных веществ э, жировых вот этих специальностей. Да подсолнечное масло, льняное масло, оливковое масло, не имеет значения. Там вся система современной технологии разрушать биологическую ценность, прохимичивать. И они становятся горькими. Мало того, и когда получается горечь, они пропускают через химические фильтры, которые являются раковыми. И вот эта технология, когда вы принимаете, допустим, вы масла применяете и на плов, и на каши, и в салаты, не имеет значения, когда он попадает в желудок, потом в кровь, что получается? Сосуды изнутри воспаляются. И когда воспаляются сосуды, там получаются вот эти царапины. воспалительные процессы. И в больших сосудах, и в средних сосудах, и в мельчайших капиллярах, они быстро начинают закупориваться везде, особенно мозговые сосуды. И поэтому повышенное давление, инсульты и другие почечные заболевания. Вот. Понимаете, Вот, значит, это диверсия. И после этого, когда вы кушаете жирное, вот это жирное, холестерол и липиды разные, они начинают приклеиваться к внутренней стенке сосуды и уменьшается диаметр средних сосудов, больших сосудов и мельчайших сосудов капилляров. Вот где собака зарыта. То есть вот сначала это. мы пропитываем организм маслом, потому что масло везде. Масло откладывается в эндотелии сосудов, и на это Мар... масло воспаление вызывает там, правильно? идет Не воспалитель... только маргарин. Маргарин – это вообще гроб. Нет, я говорю растительные масла. Везде в растительных маслах. Они откладываются и потом вызывают воспалительный процесс. И потом идет холестерин, который уже пытается залатать. Я... Мы правильно так объяснили? Да. Холестерин тогда вредный, когда вы применяете вот это токсическое масло. Это, наверное, ясно. Да, многие не понятия не, не имеют. 99,9% людей без масла жить не могут. Они все сдавливают Оно маслом. вкус дает, конечно. Да, дает такой вкус. Значит, исключение какое? Домашнее сливочное масло. Домашнее сметана. Окей, там тоже жиры есть. Но если это домашнее, если они не проходят вот эту вот технологическую обработку, то окей. Но в настоящее время это тяжело. Не каждый может найти. Никто это говорит. в деревне, если люди живут, у них своя корова есть. И так далее. И вот украинцы, возьмите, они же испокон веков едят сало. Правильно? Да. И при том, в большом количестве. Я же жил в Украине, я да. знаю. И здоровые спортсмены. Хорошие спортсмены. Закарпать это. там. Почему? Потому что тогда, в то время, ну, не было вот такой цивилизации, как в настоящее время. Вот также, чем питается свинья, правильно? Если она ест комбикор, там гормоны. Уже сало будет пропитано вот этими гормонами. Да, да. То же самое и куры. Мы разобрали, значит, вред этой технологии, которые любые растительные масла. Дальше какой еще вред? Когда наливает это масло, допустим, в кашу или в салат и так далее, наш желудочный сок не может растворять вот эту пленку. Почему? Потому что когда мы жрем, так жжем и проглатываем, а в желудке это же масло, оно обволакивает этот ком пищевой ком, а желудочный сок с пепсином, вот это где соляный сок, не может растворить эту пленку жирную. Mm. И поэтому она долгое время в желудке, и все равно пищеварение нарушается и застаивается, и все, что застаивается, там получается ферментация, и распространение больших количеств вирусов, бактерий и паразитов в желудке. Чем быстрее переварилось в желудке, тем здоровее, чем чище кровь, тем больше энергии человек получает. Да. Дальше это мы разобрали вот это массу а теперь давайте разберем молочные продукты. Значит, там был процесс hydrogenation, hydrogenation. А здесь homogenization. Написано в Америке везде, там написано на этикетке, какие ингредиенты, там десятки-десятки химических элементов, да, чтобы предохранить от порчи. Да. И еще вот это, делай homogenization, это тоже нанотехнология, которая разрушает все биологические ценности пищевого молочного продукта. То же самое получается. Вы потребляете, у вас получаются воспалительные процессы в сосудах, больших, средних и мелких, и мельчайших, и получается нарушенное кровообращение везде, а это причина всех тысячи и тысячи заболеваний и болезней. Значит, надо исключить это зло и не потреблять если у кого-то, вот, допустим, разное количество молока, коровье молоко, дальше козье молоко, верблюжье молоко, везде они могут делать эти процессы. Что если покупаешь в магазинах, 100% будет хомо -зинезий. Объясните людям, что такое homozyн. Они не поймут, россияне. Допустим. Это такой процесс технологический. Там... Быстрая горячая обработка. Нет, это не то, что горячая. Там горячая это. Торечное. Я не говорю про термическую. Химическое. Не химическая а нанотехнология. Ну вот механическая, вот такая. Вот, допустим, тысячу в секунду. А, это да, все понятно. Это механическое. Да, чтобы люди либрации. было понятно просто. Ну, сейчас не поняли. это непонятно, и мне непонятно, как там все это, детально все это происходит. Это все секретно, в общем-то. Кто там работает, там еще может понять. Но мы же не будем там наблюдать и работать, что там происходит. В общем, нарушаются все природные связи. Совершенно так. такого никогда не было. Это цивилизация губит людей. Да, это да, все правильно. Поэтому вот надо жить для здоровья, надо уезжать, восстанавливать здоровье в деревне, там, где чистый воздух. И питание, я уже говорил десятки раз, что для крови и для наших клеток и органов главное питание — это не белки, жиры, углеводы, минералы, электролиты. Все это есть, в эфирном состоянии. В эфирном состоянии почему? Потому что это еще меньшая энергия, вот допустим, воздух это энергия, не видно ее, дальше воздух, не видно ее. А вот эфир еще тоньше, чем воздух материи, который пронизывает и пропитывает все и вся. И вот этот эфир, эфир был открыт в начале XIX века учеными-физиками. Но обратно, Менделеев говорит об этом, У него это на первом месте это эфирная субстанция. Так вот, в эфирной субстанции, если это чистый воздух, значит, там будут все питательные элементы для наших клеток и для нашей крови. Это же открытие целое, это же целая революция. Это революция, да. И представь себе, что мы три раза кушаем, сколько времени? Это надо поехать, привести, это надо приготовить, это надо потом помыть. Все это, сколько времени тратится? А здесь да. напрямую ты солнечную энергию, эфирную энергию потребляешь напрямую, и ты насыщаешься. И через глаз идет энергия. И это называется околопространственная энергия. К ней надо подойти, наверное, да. через посты, через полицию, через голодание. Да, как первая ступень. Потом уже... Потому что людям будет сейчас непонятно, как можно ничего не есть, они просто будут в шоке. Для этого есть интернет. Я же не говорю какие-то сказки. Я лично, я же, уже говорил, я встречался с солнцеедами и праноедами за которые американские эти ФБАшники, они следили три месяца внутри больницы, наблюдали 24 часа в течение трех месяцев. Да, есть такой феномен, сейчас мы не отрицаем, есть такой феномен. Да не таких да. тысячи сейчас уже людей, которые не едят. И да, Джазмухин, не ест и не пьет, она питается светом. Да. Но у ней много книг, у Джазмухин. Она уже около 20 лет ничего и не ест и не пьет. Сейчас 100 20. человек упали в оморок после ваших слов. Как можно не есть? Бах, А давайте вернемся к нашим баранам. Все-таки мы говорили сейчас о холестерине, о холестероле, и продолжим нашу беседу. Может быть, следующий ролик это сделаем? Часть вторая будет посвящена полностью холестеролу и тем вопросам, которые назрели. Это была водная часть. Всего доброго.